Доброго времени суток, меня зовут Анна. Хочу вам рассказать про такой приворот, который называется егильет. Егильет это, наверное, самый сильный черный приворот, который в основном носит сексуальный характер. В отличие от черного венчания, егильет это односторонний приворот, то есть сексуальная привязка одного человека к другому. Ну, то есть одностороннее. Когда действие этого приворота вступает в силу, объект навсегда сосредотачивает свои сексуальные желания на заказчике, то есть до конца жизни. Измена становится невозможна, в основном по физическим причинам. Если жертва приворота попытается изменить, то он или она просто не сможет это сделать. Егельет можно наложить как на мужчину, так и на женщину. У мужчины с наложенным егельетом при попытке развлечься, включая стриптиз, начнется отдышка, аритмия и головокружение, независимо от возраста. Также возможность эрекции исключена. У женщин одна только мысль об измене может привести к сбою менструального цикла, а при попытке изменить возникает резкая боль в области женских органов, сердца и головы. Почему я рассказываю именно об этом привороте? Дело в том, что на просторах интернета, на сайтах у тех, кто предлагает этот приворот как услугу, я заметила, что очень скользко упоминается о том, что эффект этого приворота пожизненный. И самая большая проблема здесь в следующем. Если заказчик вдруг надумает закончить отношения, то есть большой шанс, что объект приворота покончит с собой. И если это произойдет, то вскоре вслед за ним уйдет и заказчик. Нет, не таким же способом, но скорее всего это будет несчастный случай. А вот об этом как раз не упоминает никто из тех, кто предлагает едирьет. Некоторые даже предлагают таким образом остановить, закончить измены, но проблема в том, что измены, если они есть, это следствие чего-то. И это что-то может быть чем угодно. Например, это может быть родовым проклятием или проклятием сликрови, если она была против вашего брака, либо сам брак э, или отношения, изначально основаны на привороте. Это также может быть чья-то месть, как порча, которая так проявляется в таком вот виде измер, например. Э, тогда надо, конечно, не елье делать, а выяснить сначала причину и, собственно, устранить ее. Если человек вам <coughs> по судьбе, то и гильет вообще не нужен ни к чему, потому что так или иначе он все равно отражается на здоровье. А если человек не по судьбе, тогда представьте, что будет, если заказчик охладеет жертвой приворота или встретит человека, с которым возникнут настоящие взаимные чувства. Так что будьте осторожны, когда вы кому-то обращаетесь за подобными услугами и попытаетесь выяснить, все последствия заранее. Ну и желаю всем удачи и до следующих встреч.